Ночь, комната, плита, кастрюля. Я умер много веков назад, но продолжаю оставаться на этой земле. Как же так вышло? Позвольте представиться, я чумной доктор. Я жил в те времена, когда смерть была вокруг и повсюду. Люди пачками умирали от чумы. А что я? Я должен был их лечить. Профессия эта тяжелая и опасная, но за каждого выздоровевшего человека мне платили. И чтобы не портить себе статистику, я нашел очень хороший способ. Я заранее находил на районе всех безнадежных больных, и пока они не обратятся ко мне, я их убивал. Эта схема была очень хорошо отработана. Благодаря такому подходу я мог быть спокоен за свою репутацию. После очередного убийства ко мне явился черный ангел. Он сказал мне, что я давал клятву Господу, что буду спасать умирающих, продлевая их земную жизнь. Но вместо этого я возомнил себя Богом, обрывая жизнь людей преждевременно. Черный ангел проклял меня. Теперь я нахожусь в своей комнате, облаченной в одеянии чумного доктора. Я не могу выйти за ее пределы, потому что проклят. Мне даровали бессмертие. Мне не нужно есть, пить или спать. Мое тело слилось с костюмом. Отныне меня мучают голоса тех, кого я отправил на тот свет раньше положенного срока. Я бы мог давно умереть, но я бессмертен. То, что происходит со мной — это не жизнь, а существование. Я бы мог давно попасть в ад, но мне устроили ад на земле и быть мне в мучениях в веки веков.